Вы слушаете подкаст Голоб Галилея. Я Сергей Мершниченко, а мной передачу ведут Катя Заверева Привет. и Дмитрий Малиев. Привет. На самом деле у нас сейчас будет не подкаст, а сеанс некромантий. И мы будем воскрешать из мертвых подкаст Голов Галилея и делать уже это, по-моему, в третий раз. И с начн... новыми силами! Начнем мы наш подкаст с рассказа о нетленных мощах. Ну, в общем, это такая своеобразная тема. Надо сказать сразу, что мне больше интересовали медико биологические аспекты того, как тела могут сохраняться в длительное время и конкретные случаи, которые происходили в разное время. Вот. А пока что немножко определимся с терминологией. Вот скептики, как вы считаете, что такое мощь? Ну, наверное, это какие-то останки людей, причисленных к лику святых, сакральной кости. Имеющий какое-то, не знаю, ритуальное, прямое значение. Мне кажется, это просто трупы, которые полили святой водой. Ну, mm. Не во всех религиях есть святая вода. Ну, а, в общем-то... Катя ближе к истине, потому что, как говорит Википедия, это, мощи это почитаемые останки святых, э, но с другой стороны, в церковно-славянском языке слово мощи означало вообще любые останки человека, любые. То есть кости это мощи, там высохший друг мощи, даже остатки пепла какого-нибудь мученика это тоже мощи. Останки сатаниста? Ну, тоже это человек все-таки. Вот. И начну. Я хотел рассказать сначала немножко про. Медико-биологические аспекты – разложения. В общем, разложение происходит за счет гниения, то есть действия бактерий, окисления, действия воздуха. А значит, труп, лежащий на земле, может полностью превратиться в скелет за 2-3 летних месяца. В рабуси происходит медленнее, где-то года за два происходит полное скелетирование. Вот. Окисление тоже важный компонент вот этого разложения. Если а, прекратить доступ к воздуху, то тело будет сохраняться гораздо дольше. Вот а, в американском руководстве по судебной медицине описан случай, когда преступник сразу после убийства завернул труп плотно в полиэтилен. Через два года его нашли и сумели снять отпечатки пальцев, благодаря чему преступник был найден. К успеху шел. Да, но не под не фартануло, да. Все почему? Потому что химию в школе прогуливать нельзя. И биологию. Вот именно. А, да. Но тем не менее бывают разные ситуации, когда тело не разлагается длительное время. Вот. И дальше я их подробно рассмотрю. Например, такие варианты, как мумификация, жировоз, торфяное дубление, байзомерное, естественно, и как его разновидность пластинация. И труп, может длительное время бесконечно долго практически сохраняться, если был заморожен, например, вечный мир золоте. Первое. Мумифицирование. Сам термин я буду использовать в таком узком значении это высыхание, то есть обезвоживание. Просто то, что в же Википедии встречается определение, что мумификация это как бы действие базомирующего всяких растворов. Нет, я буду пользоваться тем определением, которое есть в учебниках судебной медицины. Вот. Но самые, такие, наверное, известные это египетские мумии. Египетские мумии просто при, пример того, как тела могут не разлагаться, а при этом не относиться никак ни к православию, ни к христианству вообще. Они честно признаются, что они берут тушку, ее обмазывают, обматывают, и поэтому она портится медленно. Вот, тут нет никакой магии такой, что -то. смотрите, тело 500 лет, оно еще как, да. как новенькое. Да, да, да, там нет эффекта мистицизма, что, как я понимаю, достаточно важную роль играет в всех видовах святыми мощами. Тоже типа, вот они так хорошо сохранились, хотя, с глядя на фотографии, мне не кажется, что они хорошо сохранились, вообще они противные. Но... Ну mm. да. Вообще, вот при mm -hmm. словах недленная мощи, мне как-то представляется, вот покойник-то примерно таким, как он был при жизни. А вот посмотришь в интернете все эти недленные мощи, это, это такое засохшее и страшное. Да, yeah, Просто... yeah, обычно uh, такое темного коричневого цвета, такое прям сухое, сухое Мумификация, mm -hmm. mm -hmm. <свят> мумификация, да. Yeah. Значит, тогда в интернете есть там, многочисленные описание вот тех случаев, когда там, тела святых, христианских, не разлагаются, и верующие резервизионно задают вопрос, а почему так? Вот одни тела разлагаются, другие нет, вроде бы похоронены на одном и том же кладбище. Надо сказать, что тела они попадают в разные условия. Там, в одном месте может быть песчаная почва, и это способствует высуханию, в другом – глинистая. Там один человек был похоронен летом, другой зимой, весной гроб был затоплен талыми водами. Вот. Так что условия всех разные, поэтому если начать каждый случай подробно рассматривать, внимательно, оказывается, что там ничего такого сверхъестественного нет. У меня вопрос. А кто те люди, которые откапывают трупы, раскапывают могилы и сверяют? Могильщики? Я думаю, могильщики закапывают, а не откапывают. Понимаете, в христианстве есть вот такая традиция, как почитание мощей, и... Раз в три года они выкапывают все кладбище и находятся в твоей Ну, не, не раз в три года, но смотри... Даже вот специально в 787 году на Никельском соборе был принят такой вот догмат, что в каждом христианском храме должна быть в основании частичка святого. Соответственно, появилась такая традиция, как разделять мощь на несколько частей. Считалось, что каждая часть обладает такой же святостью, как и все целое, потому что они святы не сами по себе, а потому что на них исходит святой дух. Гебиопатический принцип, прям, то есть, принципе, То есть можно взять кости святого, измельчить их мелко-мелко, смешать с какой-нибудь звездой и на самолете просто, знаете, как эти пестициды всякие распыляют с помощью самолета, также распылить святые мощи, и тогда у нас не будет ни болезни, ни горести. Это, это, мне кажется, надо было не предлагать, как идеи смешать дело же науки там, меня святые мощи разведение в миллиард раз. Вот, собственно говоря. Вот от, по, по, поэтому есть такая тенденция откапывать святых и разделять на части. А, ну то есть они знают, какие ребята должны не разлагаться, именно их откапывают. А, ты знаешь, на деле происходило так, что монахи, найдя какое-нибудь сохранившееся тело, а потом задним числом приписывали, что это такой-то святой. И, собственно говоря... Вот, по, по, по этому поводу было даже в 1923 году собор православной церкви. Вот, и там выступал протоиерей Боярский, он рассказывал о таких делах, о том, что на самом деле вместо нетленных мощей лежат кости разрозненные или вообще непонятно какой человек, откуда взятый. И было принято постановление, что неизвестного происхождения останки придавать земле. Так, ну, ну что, еще, может, вам парочку подкинуть фактов, что по канону полагается иметь в каждом православном храме не только как в основании храма частичку мощей, но и она должна находиться в преслоде, то есть в особом столике, куда там во время богослужения ставятся, например, просфоры и вино. Что делать потом с этими мужчинами? Целовать их? Ну, если под стеклом, целовать. Под стеклом? Ну, хотя бы какая-то гигиена слушай. Да, то понимаю. Ну да, вот, если так разобраться, что бородатые мужики в длинных одеяниях, с песнопениями ходят вокруг столика, на котором лежит частичка покойника, ставят туда хлеб и вино, потом раздают верующим. Боже мой, эти люди еще возмущаются, когда мы читаем Гарри Поттера. Ладно, второй фактик. Уже... С того момента, когда мощи стали почитаться в христианстве, это произошло буквально во втором веке нашей эры. Буквально вот только что. Да, да, да, да. да. Чет четвертый век на дворе, а вы все еще и Нехорошо, давайте начать Библию. Ну вот, поскольку мощи привлекают паломников, привлекают пожертвования, стала развиваться их фальсификация. Вот, и даже есть, например, открытка 19 века, французская, где изображены все части цветового власия. Там пять черепов, шесть рук, например, и над каждой подписано, в каком соборе она находится. Мне кажется, мы открыли явление регенерации. Они разделяют голову на две части, и потом из каждой из частей вырастает полноценная голова. Как и которому отрубаешь да. голову, у него две, отрубаешь голову, и они делятся, делятся. Вот как приятно беседовать со скептиками. Обязательно новые, интересные, полезные идеи. Да, всегда, всегда найдем объяснение всему необъяснимому и невероятному. Да, хорошо. Найди объяснение такому факту. Мощи Илья Муромца находится одновременно в киево печерской лавре и в городе Муроме. Ну, это же логично. Как говорил бы Фоменко, после Илья Муромеца это два человека. И не поспоришь. Да, действительно. Вот, например, если залезть в интернет и поискать Катя Зверева, там будут просто миллионы людей с таким видом. Да. Почему бы не быть миллионом, ну не миллионом, там, десятком хотя бы муромцев. Так вот, еще в добавку тот муромец, который в муроме, у него изъяли средний палец. Вот про вот это, я, я рассказывал про заедение mm -hmm. мощей, он так вот лежит. То есть это такой как бы антижест, да? Да. Ну, не, не антижест, там у него такая, не как мне, просто кисть, она как в такой вот э, серебряной перчатке, а вместо среднего пальца такая вот, прямоугольная коробочка лежит. Так что, в общем, такая любопытная тема. А где все-таки находится отрезанный палец? Я не помню, там в каком-то другом храме. А это официально происходит процедура, или просто ночью монах из соседнего храма прокрадывается вот к этому алтарю чик, и убегает? Нет, официально. Так не а, офици... Хорошо, официально они отправляют запрос. Отдайте нам палец Ильи Муромце. Ну, я не знаю, как это там происходит. Переписку я не читал. Ну, в общем, изи. Известно, да, и как и... они решают, что отрезать? Мне кажется, как это... там приходят просто судебные приставы и говорят, что вот там, на основании такого-то решения суда, палец реймуроца приносит к другому <с храму, <с мы пришли его забрать, конфисковать, сконфисковать, да. Вы недостойны хранить себе палец реймуроца. Вы не стоите его ногтями как-то... Интересно, а можно церковь официально купить за деньги части святых? если я захочу еще один палец или Мурмса купить, я смогу это сделать. Я Сомневаюсь. думаю, если ты хорошо пожертвуешь на храм, то да. Ты и сам святым станешь, Конечно. да? Конечно. Кстати, а Илья Мурмес был святым, что? Он же вроде богатырь. Ну, как бы богатырь, а я там не помню точную историю, но во всяком случае. По-моему, на сайте, на Википедии, на Википедии даже рассказана история, что после смерти его ангелы перенесли в монастырь. Все, даже все круто. Это как, знаете, мультик есть про ну, какого-то скандинавского воина, уже не молодого. Ну, у них же там, если ты по их nordickým порядкам, если ты умираешь в бою, то ты попадаешь в Вайхал. Ну, и там круто, там пирушки, веселье, вот это все. Вот и этот. Дедушка очень хотел умереть именно вот так, и никак то не удавалось. Вот, и он ходил по миру, искал, искал, где бы вот совершить подвиг, как бы умереть героически. И видит, что, по-моему, дракон напал на... ну, какое-то чудовище напало на монастырь. Вот, и он там, давай, короче, махаться с этим чудищем, убил... И убил чудище и погиб сам вместе с ним, и такой вот счастливый уже думает, угу, Мальхала моя! И начинает возноситься, а там монахи не такие типа, вот это наш герой, и взяли его и похоронили по-христианским ну, обычаям, отпели и он такой, его вознесся в рай. И такая боль, разочарование, страдание вот. И никакого пива. Да, и никакого пива, никаких женщин. Теперь хочу рассказать немножко про такого православного почитаемого святого, как Александр Свирский. Он умер в 1533 году, в возрасте 85 лет. Это было в Корее. А в 1641 году были обретены его мощи, которые были найдены нетленными. А не уверены, что это его мощи? Они слечили его э, лицо покойного с иконой? А иконы вообще отличаются это фотографической еще, это, точностью. Это, это, минутку. Это еще не самое интересное. В общем, они там выставлялись, все было хорошо, но тут грянула Октябрьская революция. И 20 декабря 1918 года его усыпальница была вскрыта, и по официальному заключению комиссии ЧК там была найдена восковая кукла, которую выбросили. Однако, после перестройки, возрождения духовности, а его мощи стали разыскивать. Вот такая Иннокинья Леонида, кандидат биологических наук, между прочим, по потратила 30 лет на поиски и на нашла в военной медицинской академии некий незарегистрированный труп мужчины, мумио, который появился там самая позднее, э в 40-х годах. На него не... Документов на него никаких не было. Была проведена экспертиза, в результате чего решили, что это мумия Александра Свирского. То есть они сличили икону с вот этим вот скукоженным Подожди, трупом. подожди, подожди, подожди, Катя. Во-первых, они определили его возраст костный. Оказалось, что 45-60 лет у этого мужчины. Так, напоминаю, что Александр Свирский умер в 85. Однако, они решили, они сказали, что вот православная жизнь, она замедляет старение, и костный возраст вообще может не соответствовать биологическому. Так что вполне возможно, что человеку, которому на самом деле было 85, по костям только 60. Над себя замечу, что действительно это так в судебной медицине. Во всяком случае, на 10 лет он может расходиться. Ну, Но частые молитвы 40 помогают на скинуть, да. Да, да, вот. да, да. Вот праведный образ жизни помогает э, скинуть все двадцать. Я так понимаю, это явно доказали британские ученые. Это э, это доказали русские ученые. Вот. Дальше при осмотре э, православные. Русские ученые. Да. При осмотре головы было Показано, что а, вот этот мужчина принадлежит к, к редкой северной национальности вепсов. Александр свирский был вепсом. Я специально задал вопрос антропологам. Они сказали, что максимум, что можно определить по вот, внешнему виду человека, это принадлежность к расе большой. Так вот, ну, в принципе, как говорят антропологи, ну, можно судить как-то о... Национальности человека, если у него есть какие-то вот специфические для этой национальности признаки, допустим, там татуировки, шрамы, допустим, у некоторых африканских племен выбивают передние резцы после достижения совершеннолетия. Это еще не все. В-третьих, сходство лица мумии с ликом на ранних иконах, которые были написаны всего-навсего через 14 лет после смерти Александра Свирского но эту экспертизу проводила кандидат биологических наук беневолинская старший научный сотрудник Кунскамеры, и она считает что как бы ближе прижизненные зарисовки по которым эти иконы рисовали значит ее экспертиза надежна. и вообще всегда казалось что на иконах люди выглядят одинаково а... Ты настоящий скептик катя почему? Ну ты опровергаешь вот все да, эти ты, ты, доказательства. Ты слишком придирчивый. Ты что, вот? Я вообще. Бы... смотришь на нее и вот похоже же, глаза есть, нос есть, рот есть. Два как глаза. это может быть другой человек? Да. И, и кхм, добавлю еще, что они вот там в отчете говорится, что вот этот человек. Uh, у него брахицефалическая форма черепа. И по иконам у Александра Преподобного тоже был брахицефалический бархи череп. Ну, Значит, один не и тот же человек. Ну, просто. Я еще. А у какого процента людей такой череп? Я не знаю, но полагаю, что достаточно большого. Я еще два убийственных самых самодовода не, ска не сказал. Давай. Труп осматривает в том числе стоматологи, через лицевые хирурги. И написали, что исключительная сохранность э, вот этих э, тканей мягких лица характерна для святых по сравнению с телами мирских людей. Это написал начальник кафедры честной лицевой хирургии, полковник медицинской, медицинской службы. Так, я не могу прочитать. Самое главное, мы же сейчас будем штугировать его труды. Да. И убийственный последний аргумент, шахмат, атеисты. В рентгеновском кабинете мумия замироточила. Причем мира появилась не где-нибудь, а на ногах. Значит, святой хотел убраться из этого нечистого э, учреждения, военно-медицинской академии, хотел вернуться в свой монастырь. А может, он наоборот хотел? Мира, она разве не липкая? Ну, мира вообще это оливковое масло, ну, немножко рипкая, наверное, Вот, он, может, прилипнуть хотел здесь навсегда обосноваться. Может быть, ему понравилось излучение, военной военно-медицинской yes, академии. Yeah. Откуда же мы знаем, как эллиминское -э излучение влияет на дух? А вы знаете, да, эту историю про Петра Первого и мироточение? Нет, расскажи нам. Ну, я подробностей прям не знаю, но я помню, что во времена Петра Первого, там, естественно, были иконы, которые мироточили. И вот, чудо, смотрите, чудо, я так понимаю, Петр был достаточно светским человеком, и он издал указ. Что... Ну, то есть ты говоришь, что там, если еще раз икона заплачет да. маслом, зады попол заплачет крови, но это, по-моему, такая байка. Это вроде не исторически не подтверждено. Ну, значит, надо рассказать как Вот. В общем, когда я читал этот достоверный протокол исследования этой мумии, я вот после каждого абзаца такой, что, что, а, в общем, раз разбил себе фейспалмами лицо. Да, но должен да, сказать, что, в принципе, экспертиза-то было на уровне. Не экспертиза, а отрицание. Отрицание было на уровне просто... Надо настолько... Я вообще поражаюсь таким людям, которые ну особенно вот этот аргумент про возраст возраст не совпадает мы все равно придумаем как выкрутиться вот блин это у людей настолько он заточен под не знаю под их идеи настолько он у них умеет изворачиваться это же вообще шедурая да вот это шедурая случай не спорю но вообще всем людям свойственны когнитивные искажения в том числе вот как ты говорил вот эта предвзятость подтверждения bias. — Да, bias. Ну хотя да, чтобы понимать, что у тебя это есть, и ловить это, надо об этом знать и об этом думать. И вообще хотеть это замечать, самое главное. — Вообще, на самом деле, меня очень-очень удивляет в этой истории то, что э, для, для того, чтобы разобраться чьи-то мощи вообще, пытались к чему-то новкообразному прибегнуть, потому что, как мне кажется, там, достаточно, чтобы какой-нибудь поп сказал, что это действительно мощи такого человека. И все там для всех православных. Ну а по откуда так. у него экспертиза какая-то? Ну как? Он же это, ему Бог сказал. Ну, в эпоху интернета, я думаю, это уже и так не очень прокатит. Да я думаю, и до интернета у них же все таки у них были какие-то доказательства. То есть, эти слабые, то есть, всякие... То есть, они, я так понимаю, у Попов все таки редко прибегают к тому, что это ему именно Бог сказал у них есть книги священные писания, вот у них доказательства. Это, конечно, тоже так себе доказательство, но это не совсем, знаешь, это не совсем фантазия. Вот оно. Личный опыт еще чужой опыт, опыт, чужого монастыря. Это работает тоже вот у них доказательство. Еще какой-то степени меня очень удивляет, что законодательство, ну так скажем, современных государств вообще допускают подобные отношения к трупам. В принципе. почему нет? Я. Ну, что такое? Я наоборот за то, чтобы спокойнее с... относились к трупам. С трупами развлекались. Мне кажется, не, не знаю, с трупом можем делать все, что угодно. Какая разница, ты Хр... Вот, смотрите, у меня для вас вопрос. Что бы вы хотели, что сделать с вашим трупом, когда вы убьете? Ну, я бы хотел одну из двух вещей. Или просто бы сожгли, разве или пепел, чтобы нечему было поклоняться, либо. Ну, послужить человечеству, чтобы использовали анатомические препараты. А ты думаешь, что после твоей смерти тебе кто-то будет поклоняться? Не, ну там, родственники, приносить цветочки на могилку. Зачем? Зачем? Не, ну, блин, а знаешь, люди, которые... А хотя... Ну, они могут приходить к твоей фотографии поклоняться. Ну, в смысле, памятник поставят тебе и к ним ходить. Даже если пепла не будет. А ну, к памятнику мой? можно, да, ну, разрешаю. меня на самом деле как-то абсолютно все равно, что с ним будут делать, потому что, как бы, вероятнее всего меня, меня уже к данному моменту не будет и, в принципе, чего, в принципе, будет твориться в этом мире. Ну, вообще, так, ты... вот. а что значит вероятнее всего? То есть есть шанс, да. что ты останешься? Одного, ты такой, да. пацаны, пацаны, я еще не умер, не умер. <свят> Доктор сказал в морг, значит в морг. Да. <свят> ну, например, да, как вариант. Ни одного. В принципе же есть небольшая маленькая лазейка, которую нельзя игнорировать на сто процентов. Мозг Вот. Ну, например, бы, мы перенесемся в другую реальность, и мы уже там... Я звучу, как мраковец сейчас, да? Нет, ну в смысле, я имею в виду, что... Как футуролог, чёрт, трансгуманист. Было бы прикольно издать какой-нибудь уникальный сорт бакарди, в котором будут мои мощи плавать, в разведении один к миллиарду. Мне кажется, вариант про трансгуманизм был более адекватный. Вы будете смеяться, порошок из египетских мумий считался целебным свойством, считался целебным средством, то есть как -то наружный, от ушибов и даже внутрь. И еще в 1912 году в каталоге немецкой фармацевтической компании МЕРК был пункт, порошок из настоящих египетских мумий. А его вот в тех целях там... Ну да, да с черными ран, это уж... Вот так подумать, совсем практически недавно, какой там век назад, какое отношение к здоровью, к медицине, никаких тебе клинических исследований. Я так понимаю, медицина это... В общем-то, начала появляться только в конце 19 века. Ну, а до этого был... Выживет, не выживет. Ну, там всякие антисептики, анестетики, развитие хирургии. Это же все конец 19 века. Ну, развитие вообще знаний о болезнях в человеческом теле, там, а, инфекционная природа заболеваний. Это же все конец. То есть... инфекцион... Я не знаю, как раньше люди жили, в общем до этого времени. Mm. Это было очень весело, наверное. Да, трепанации делали. Да. Не, ну как эту, лоботомию-то делали вообще относительно недавно. И ведь помогало. Ну, у родственников Помогало, конечно, да. Пациент переставал доставать. Вот. Иногда, мне кажется, что зря и этим, этим методом действенным не пользуются в наше время ну, в некоторых случаях. Я боюсь, его бы стали использовать в нехороших целях, мягко говоря. Нет, ну, мне кажется, что через какое-то время лоботомию объявят православной процедуры по изменению весов и начнут ее пользоваться против таких, как мы. Вот, вот поэтому лоботомия это плохо. Алла, продолжать тем, про лоботомии еще надо, знаешь, выпускать набор для домашней лоботомии. Тебе надоело думать, и вообще ты устал от этой жизни, берешь себе и гвоздь, с... молоток, и так, и все. Хорошо. Есть дыра и нет проблем. Это ну, было в Симпсонах. Да! Точно, Гомер, да? Да, он там себе в нос забил ручку. Карандашик. Ну, может быть. Ему вначале, вернее, достали карандашик, который там со школы был. Он стал очень умным, это ему не понравилось, он его засунул обратно. Да. Да. Тем более, зачем людям сейчас думать, если есть компьютеры? Это, кстати, тоже было в Симпсонах, по-моему. Вот, видел я такую картинку там с подписью. Не переживай мозг, теперь за тебя будет думать компьютер. Да, вот тут мы рассмотрели мощи конкретного человека, там, как они были обретены по экспертизе и подведены экспертизе. А вообще, сейчас я хочу сказать о отношении я хочу сказать об официальной позиции церкви нетленности тел После смерти, она не явля... они считают, что это не является признаком святости. То есть, как бы если там при жизни человек считался святым и потом разложился, ну пути Господне неисповедимы. А если остался неразлагаемым, о, это, это святой, это, это круто. То есть, такие вот стандарты. Да, удобно вообще. И вообще, тему разных когнитивных искажений и особенностей мышления верующих, и вот начал читать интересную книжку Питер Богосян «Евангелие от, от атеиста». Там говорится, как можно верующего переубедить, и автор делает акцент как раз не на том, чтобы как-то очернять Спорить. религию, например, да, а на том, чтобы научить человека правильно думать, чтобы он относился вот так, эпистемически честно. Эпистемологически. Ну, Матьюхин говорит, эпистемически, хорошо. но да, чтобы он относился эпистемологически честно. То есть, если есть эмпирические данные, опровергающие его точку зрения, значит, точку зрения надо менять. Ну, да, мне понравилась книга тем, что там, это называется «Сократический диспут», я понимаю, техника ведения такой дискуссии, когда ты просто задаешь человеку вопрос и пытаешься из него как можно больше информации получить о том, что конкретно человек думает, его определение понятий, которые у него есть в голове, как он пришел к этим выводам, почему он думает именно так, какие доказательства у него в голове. Он как-то пытается всех своих оппонентов просто навести на правильную мысль. Абсолютно мягко, чтобы человек сам. Возможно, Точнее, невозможно, естественно, не сразу, а чтобы человек после этой дискуссии задумался о своей картине мира, о том вообще, откуда у него доказательства и насколько эти доказательства адекватны. То есть фактически перекладывает ответственность на, на самого человека, которого нужно переубедить. Он не пытается его переубедить, он пытается сделать так, чтобы человек сам задумался над силой своих аргументов да, это, наверное, более эффективный способ, чем просто говорить там Бога нет, вот, вот доказательства. Ну, ну да, в принципе, как бы, на мой взгляд, у нас, опять же, есть недавний хороший пример того, насколько неэффективна позиция именно выпадать атеизм как какую-то просто идею, что вот там Бога нет, это Советский Союз, который, в принципе, атеизм, по сути, был идеологией, но как, бы, как только идеология закончилась, да, у нас сразу поперла вновь православие, причем, ну, так, э -э, достаточно эффективно эксплуатируя тот факт, что люди были атеистами не потому, что они пришли к этой вере, благодаря каким-то размышлениям, а именно потому, что просто так сказали. Вот. И сейчас им говорят просто другое, и теперь им сказали, что, вот, там, есть боженька, и нужно ходить в церковь, и нужно молиться. Вот. А если люди будут доходить до каких-то мыслей самостоятельно, то даже если потом окажется, что даже идея атеизма, допустим, может быть не до конца правильной, то у них будут уже средства, благодаря которым они смогут разбираться в новой ситуации самостоятельно, они будут гораздо сложнее как-то повлиять извне. Ну, в обществе скептиков вроде как не любим обсуждать политику, но я в связи с Советским Союзом все таки скажу. Есть одно такое мнение, которое мне очень нравится, что этот советский коммунизм был все таки квазирелигией, то есть... Это не религия, но он в себе сочетал все эти признаки, mm. фактически. Mm. То есть какая-то как была обрядовость, поклонение вождям. Ну, да, да. Правда, никто не утверждал, что, например, Владимир Ильич Ленин может исцелять больных, скажем. Но этого не было, но культ личности был еще какой, и вот эта вот слепая вера. Ну, то есть фактически это религия без, не знаю, без веры, что или, я не знаю, ну, квазири... Да, квазирелигия. То есть да. по внешним всем признакам это было очень похоже на религию. Но без чудес. Да. И опять же нетленные мощи Владимира Ильича, Киммерсена, можно вспомнить. Да. Нет, ну хотя бы мы знаем, почему они не тлеют. Ну да. Никто не скрывает этого, да. то есть Это как с мумиями египетскими, то же самое. Вот. В общем, если вы еще не прочитали эту книгу, настоятельно вам советую. Да, если вы не хотите ее покупать, есть бесплатный перевод на тубиноиде. Он кривой, но, но бесплатный. Раз уж мы тут заговорили о убеждениях, о готовности их менять, у меня такой вопрос, ну вроде мы все атеисты. А если какой-нибудь, скажем, есть что-то, чтобы изменила вашу точку зрения на этот вопрос? Ну, в принципе... Э -э тут так, такой очень важный момент. На самом деле, вот само слово «атеизм»... Я вот не помню, какой-то из научных популяризаторов э в одной из своих лекций об этом достаточно долго обсуждал, что атеизм, он как бы появился сам по себе в противовес теизму. То есть то, что ну, мы, атеисты, как бы отрицают существование Бога. Но, на мой взгляд, там, допустим, для меня, э это имеет несколько иной характер, то есть я, в принципе, до того, как начал встречаться с теистами, у меня даже, ну, у меня не было мысли об этом, у меня не было причин вообще думать о том, что может там, существовать какое-то божество. Ну, разве что там какие-то культурные вещи в книгах или там в -э фильмах. Но в принципе, в принципе, то есть никаких причин для того, чтобы предполагать какие-то такие сущности у меня не было. То есть если вдруг они появятся, это уже будет другой разговор, на них можно будет смотреть как-то, вот. их адекватность. Е вот. Если, допустим, скажем, звезды на небе сложатся в надпись "Я твой Бог, вери меня". Ну, я сначала пойду в наркологическую клинику и проверю, что со мной все хорошо. Если все вот. видели. Ну, если для этого, ну, то есть, если это все видели, если это запечатлено там на достаточное количество видеокамер и так далее, Ну, в принципе можно уже начать думать. Но, во-первых, стоит, наверное там сразу рассмотреть какие-то более приземленные варианты, допустим, что кто-то решил, кто-то очень богато решил так пошутить и, допустим, где-то в верхних слоях атмосферы создал эту надпись там. или в космосе даже расположил какие-то источники излучения. То есть, э, ну, конечно, понятно, что надпись сама собой случайно сформироваться вряд ли может, прям именно такая четкая. И... Ну, то есть я могу представить себе впечатляющую надпись, которая сразу было, вызвала вопросы, как такое может получиться случайно. Но, в принципе, наверное, если бы вот после проверок всех таких очевидных вещей и что бы из них не показало, то имел, имел бы смысл задуматься. Но, опять же, здесь еще нужно также рассматривать как бы ту же самую байвскую вероятность, да, то есть для меня более логично было бы все таки предположение, что, наверное, у меня крыша едет, чем то, что... Ну, то, мы же отмечаем ситуацию, что едет. Я... И внутри там сложно эту ситуацию отместить, то есть ты сам до конца изнутри не знаешь, адекватный ты да. или нет, и можешь ли ты верить своим органам чувств Может. до конца или Это все зафиксируем. Я на самом деле начну издалека, я скажу свое. Я бы начала верить в Бога, если бы ко мне пришел человек, сказал бы мне, что такое Бог, дал бы мне подробное определение, какие то его признаки, по которые можно вычислить. Ну, допустим, вот если мне говорят, что «зайцы» существуют, у, как бы, у слова «заяц» у этого понятия есть определение. У «зайцев» есть какие-то признаки да, внешние, внутренние. И то есть поймав кого-то на улице, мы можем вот по этим, его стучить по этим признакам и выдать, что да, это «заяц». С самую вероятность 90% — это «заяц». Тем более со всякими ДНК-экспертизами и так далее. И вот это у нас все больше возможностей. Вот. И для того, чтобы поверить в Бога, мне надо такое же четкое определение Бога и, опять же, какие-то четкие доказательства. Что если мне говорят, что есть какая-то сущность, которая создала этот мир, то есть они мне докажут, как-то, что именно эта сущность создала этот мир. И так, вот. А насчет фразы по поводу «на небе» буквы сложатся в «я твой Бог» и «верь мне» или что там. Во-первых, как мне кажется, даже если мы вот отметаем сумасшествие, мы отметаем богатых людей, которые решили пошутить над всей планетой, и вот это реально что-то непонятное, вот как в фантастических фильмах бывает, что когда все люди смотрят на небо и ужасаются, потому что там что-то творится совсем непонятное. Опять же, эта фраза, это никак не доказывает существование Бога, потому что, во-первых, это могли быть какие-нибудь черти. Бога нет, а есть только черти. Его вот черти решили пошутить на писах, так, посмеяться над всеми людьми. Вот. Или это какие-нибудь эльфы из параллельной э, вселенной прилетели. То есть сама фразой ничего не доказывает. Мы должны сначала понять, что такое Бог, а потом уже пытаться понять, как нам его доказывать. Ну, в принципе, да, я склонен вообще согласиться с важностью вообще того, что давайте определимся, что значит верить в Бога, то есть что такое Бог. Вот. Потому что, в принципе, сейчас как в большинстве религий Бог определяется, как некая такая, по сути, ничем не взаимодействующая вещь в себе, и в принципе, ну, в таком определении, ну, что что есть он, что его нет, абсолютно дифферент для нашего мира, в таком случае. Нет, почему же не Но... взаимодействующего, он, насколько, там, люди исполняют его замысел. Вот может быть, то, что мы записываем сейчас подкастом, исполняем его замысел. Да, мы критикуем его. Так вот надо доказать, Но, может, мы испытываем это... веру других людей. Да, как бы возникнет у них ответ, они станут чаще там ходить в церковь, молиться, поститься и все такое. Мне кажется, они просто чаще станут служить наш подкаст и все будет. Нет, это, это интересная идея, но опять же, ну, надо доказать, что вот, Нет, тот ну... факт, что мы пришли сюда записывать этот подкаст, это чей-то замысел. То есть, да, это вероятность этого, естественно, есть, но. не докажи. Ну, вообще, мне кажется, на самом деле, что. В итоге, даже если такое произойдет, в небе появится эта надпись, там через какое-то время все привыкнут и перестанут обращать на это внимание. Вот. Ну просто небо на нем висит надпись. Ну, Может не быть, те, кто перестанут обращать внимание, а, а у них наверное, начнутся болезни какие-то. Еще, кстати, очень интересный вопрос вот, вообще с такой географической ситуацией. А на каком языке будет написано Я ваш Бог на русском? Потому на, что на, вы русский но... и с нами Бог. Просто как бы получается, то есть, что тогда это не будет чудом там, для каких-нибудь жителей Европы там, или Америки, да? Не круче, да, и... когда, условно говоря, каждый человек и... видит надпись, да, на своем родном языке. Ну или на языке, который он ну, понимает. Так, ну, тогда будет смотри, какая проблема. Вот, допустим, у нас есть англичанин, который увидел на английском языке эту надпись. У нас есть русский человек, который увидел ее на русском языке. И вот они с фотоаппаратами идут, снимают, и все хорошо и подходят друг к другу и снимают по сути с одной точки. А вот фото... где, где произойдет? Фотоаппарат был сделан в Китае, поэтому да. мы увидим да, на них в <laughs> замечательно. Мне, мне кажется, в этой ситуации русским очень, очень сильно поможет импортозамещение. И наши да. фотоаппараты смогут снять это на русском. Зенитом, да. плёночный наш старый фотоаппарат. Вот. То есть как бы, вот, возникнет тогда такой вопрос, да, где граница будет? Вот. Я думаю, если Бог существует, он разрулит эту ситуацию. Да. да. Просто это уже будет больше похоже на то, что там мультивселенная, спи иси начала что-то неладное твориться. Покайся грешник, Но. пока не неплохо. Да. <смех> а в принципе, это ну, очень сложно рассуждать на такой ситуации, потому что это все. вот, всё кстати, да, прикольная ситуация, если там будет написано: Покайся грешник, иди в храм. Вы пойдете, вы видите надпись ее все видят, она правда существует, это правда. Не... Ну, то есть... Никто не может обнаружить никакой техники, условно говоря, которая это делает. Ну и вот написано, что вы будете делать. Mm -hmm. А непонятно, в какой храм идти. Я бы вот пошел в храм науки. Да. В МГУ. Ну там нельзя, как там каяться? На каф... К кафедре припасти. Да. Извините Но... меня, я очень плохо учил физику. Да, да, да. Ну да, да, конечно. Принести все свои курсовые, которые были написаны кое-как, и сжечь. Переписать. Да. Мне кажется, это очень сильно способствует развитию науки. Но все-таки очень, очень сложно рассуждать вообще. А, ну, и, ну, или ты, как... я придумаю еще более интересную версию. Если мы увидим на небе, опять же, видят это все, это не чье-то сумасшествие, нет никаких свидетельств того, что это была техника, но там написано. Люди, я ваш Бог, перестаньте в меня верить, разрушите все храмы, перестаньте мне поклоняться, перестаньте мне молиться, вообще забудьте о моем существовании. Что будут делать верующие религиозные люди в этой ситуации? Они скажут, что это неправильный Бог, он делает неправильный мед. Что это сатана? Ну, ну типа, та да. же, сатаны. Вообще, да. последние времена пришли, и надо особо... Апокалипсис? Да, вообще там... Особо истово молиться и каяться. А, да, а, по -по -кругл круглогодичный пост, а в семьях жить муж с женой, как брату с сестрой. А американцы пошли Брюса Виллиса взорвать эту надпись к чертям собачьей. На самом деле, как бы, глубинный смысл вопроса был в том как бы мы вот атеисты, совсем атеисты, которые вообще ничего никогда не поколебляют наши вот эти мировоз... мировоззрения, или все таки ну, в принципе, мы готовы пересматривать свои взгляды, пусть даже там с очень-очень маленькой вероятностью. Не, ну, я... на самом деле я, например, стараюсь не называть себя атеистом, опять же, потому что я считаю, что это, ну... Это исключительно ответная реакция на то, что происходит. Я просто людям, которые мне говорят, почему ты не веришь в Бога, я им говорю, что я считаю, что Бога нет, потому что у меня нет достаточного количества доказательств его существования. Ну и как же, как Докинс там писал, я также не верю в феи, в розовых единорогов, гномов и так далее. Мы же не зацикливаемся на каждом мифическом существе. Я тоже считаю, что вот важный момент, что атеизма э, можно рассматривать с точки зрения противопоставления религии, можно рассматривать там немножко сам по себе, вот, но тут важно, то есть, допустим, в науке тоже уже очень часто бывают всякие там очень странные, с трудом поддающиеся объяснению вещь. Ну, то есть для того, чтобы их объяснить, нужно там иметь определенное количество знаний, поставить правильный эксперимент и так далее, то есть, да, допустим, да, да, хотя бы взять, как пример, же ядерную физику, но это там для многих людей, наверное, явление, которое примерно настолько же для них понятно, насколько чудеса, вот, но при этом, там, атеисты же не отрицают ядерную физику, потому что там, их начинает, допустим, интересовать этот вопрос, они там куда-то идут, читают книжки, им объясняют, как это происходит, они могут что-то попробовать. Вот. Поэтому, если бы в контексте Бога было что-то подобное, то, наверное, да, то есть э, можно было бы в него верить, но просто в моей жизни никогда не было никаких событий, никаких причин, почему я должен был бы вообще задуматься о том, что это может быть что-то правильным, интересным, и стоит на это потратить свое время. Поэтому в этом контексте мне кажется, что я именно вот атеист больше, ну... как бы не, не столько я хочу себя называть атеистом, сколько просто вот в мировой классификации я к ним отношусь. А вообще в контексте богов. Есть одна такая очень интересная игрушка Black and White в свое время была, где вам довелось бывать в роли Бога и, соответственно, сражаться с другими богами, там помогать населению, либо наоборот, держать его в ежовых рукавицах, наказывать за неверой и так далее. Очень прикольная игрушка хотя старая, советую всем поиграть. Вот. Ну, вроде бы эта тема себя исчерпала что да не, она быть. неисчерпаемая, можно да. говорить часами об этом. Можно в каждом подкасте просто говорить про это. Да. А теперь мы закончим с атеизмом и вернемся к целованию мощей. Вернее, к гигиене мощей, а точнее не мощей, а самых разных поверхностей. Вы же знаете, наверное, правило 5 секунд о том, что еда, которая упала на пол, если ее поднять за 5 секунд, меньше, чем за 5 секунд, то все хорошо, она чистая. А если не успел, то... Это кошмар, это биологическое оружие. Но мне казалось, что это правило, оно такое неверное, в общем, как-то. И... Я вообще я не, не люблю что-то есть с пола, я это выбрасываю еду всегда. Да, но, как мне кажется, с учетом того, что мы все-таки общество скептиков, сейчас мы возьмем и разрушим этот миф в другую сторону. Да, и, и расскажем Сергею, почему. Почему есть с пола, еду можно. И вот. вкусно. И вкусно. Ну да, естественно, правило 5 секунд это ерунда. Есть даже несколько исследований, которые проверяли это правило. И там показано, что нет волшебного периода, когда бактерии не садятся на еду, естественно. Вот. Поэтому даже если за секунду поднять, там наверняка кто-нибудь уже будет тусить. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что насколько вообще на полу грязно, насколько вообще страшно есть пол. А... А, Катя, можно я немножко, рассуждая по поводу бактерий, но ну, ясно, что не все бактерии одинаково вредные. И так вот, если задуматься, то, например, вот я живу в своей квартире, там какие-то вот сложилось микробиом определенный, и он долго не менялся, и я... моя иммунная система к нему привыкла, так что... Скорее всего, если я съем с пола бутерброд, то ничего со мной не будет. Так тут дело даже не в том, что он к тебе привык. Дело в том, что на полу не так уж и грязно. Это я к нему привык, не он ко мне. Нет, это ты так думаешь. <смех> я всем говорю, что это бактерии правят этим миром. Они Как страшно жить. Да. Вот, например, есть статья Аарона Кэрролла, он доктор, и статья называется примерно так, что я доктор и я ем еду, которая упал на пол. И он рассказывает как раз про правило 5 секунд, что это все ерунда, и больше внимания уделяет тому, насколько какие поверхности являются грязными. Он приводит исследование другого ученого, профессора микробиологии и наука в окружающей среде из университета Аризоны по имени Чарльз Гербак. И там этот ученый провёл исследование, на котором, благодаря которому они выяснили, что на полу бактерии находятся примерно три колонии на квадратный дюйм. Правда, это, естественно, зависит от пола, если у вас очень грязный пол, наверное, там другая ситуация. Вот. И это в два раза меньше, чем на ручке холодильника, где примерно пять с половиной колоний на дюйм, на квадратный дюйм, и на кухонном столе. На кухонном столе почти 6 калорий на квадратный дюйм. Так что есть еду со стола гораздо опаснее, чем есть еду с пола. Наверное, это логично, потому что на полу бактерии что им там есть? А что им есть на ручке холодильника? А на ручке холодильника мы же ее постоянно трогаем руками. У нас ручки гибкие, на них под, на них там еще что-то. Остатки Жили, еды которые. Конечно, мы ели со стола. остатки еды. Это же отличная питательная среда для размножения бактерий. Вот. И также, например, люди боятся, что на сиденье унитаза очень много бактерий. На самом деле их там меньше одной колонии на дюйм. В среднем, естественно. Я не знаю, на каких сиденьях они это проверяли. Вот. При этом на кране в ванной 34 колонии на дюйм. А в раковине 15. А на столике в ванной полторы примерно колонии на дюйм. То есть... Такая интересная ситуация, мы моем руки и фактически их пачкаем еще. Вот. В общем, не облизывайте сиденье унитаза, запачкаете. Да, именно. Ну да, как я уже сказал, естественно, на телефоне огромное количество бактерий, потому что мы его постоянно своими грязными ручками трогаем, на которых... Вот. Отличные условия для размножения бактерий. Также было исследование однодолларовых купюр. это исследование показало, что... 94% этих купюр содержит бактерии, и 7%, из них являет, 7 этих бактерий являются патогенными для здоровых людей, а 87% для людей, которые госпитализировали, у которых проблемы с иммунитетом, например. Вот. И тут стоит вопрос mm -hmm. о том, что отмывать деньги нужно не только Прямо хорошим людям, да, но и всем. Да, да Так что идите, скидывайте все деньги в стиральную машинку. И берегите свое здоровье. Вот. Есть, на самом деле, огромное количество исследований. Там Ученые изучали количество бактерий на пультах для телевизора, там, да, на телефонах, как я уже говорила, на всяких лампах, которые рядом с кроватью стоят. Катя, а ну? сразу спрошу, а что является тогда рекордсменом по количеству бактерий? А вот вы не поверите, на самом деле, из всего того, что я видела, это кухонная губка. И вот в одном из исследований было написано, что там содержится 20 миллионов колоний бактерий на дюйм. То есть это... Я вообще не знаю, откуда такое огромное количество их может быть. Хотя, конечно, легко понять, что губка — это идеальная среда, то есть она почти всегда влажная, на ней всегда остатки еды. Кроме и... того, она пористая, у не очень большая площадь поверхности, где да, можно... Да, то есть там вообще разгуляться да. можно... Да, Ее наверное, трудно отмыть, практически невозможно все эти поры. Да. И тут, кстати, интересный момент, что вообще, ну, как правило, советуют э, по гигиене достаточно часто менять такие вещи, как губки ну, для посуды, в том числе губки для э, мытья. Вот, э, соответственно, стирать полотенца каждую по неделю или две. Вот, просто потому что действительно это такие вещи, на которых очень хорошая среда, то есть она влажная. Вот э, Регулярно почему влажность не поддерживается, вы каждый день моетесь, у вас постоянно полотенце снова становится мокрым. Бактериям там прекрасно живется. Mm -hmm. Поэтому, конечно, это, э, э, э, это не повод, там если есть, есть еду с ботка унитаза, но все. же... Да, а боток унитаза пока самый чистый, потому что не Вот, Но, тем не менее, все же, то есть многие предметы, на которые зачастую люди не обращают внимания, именно с точки зрения гиены, на самом деле являются более вредными, чем тот же пол. Да, и, кстати, например, я не знаю точных цифр, но, например, тоже мыло, если оно твердое мыло, которое лежит в ванной, там тоже будет куча бактерий. И, например, дерматологи зачастую рекомендуют, особенно тем, у кого там проблемы с кожей, например, рекомендуют пользоваться вот тем, которое жидкое. Ну, потому что оно и будет более, оно более герметично, и там меньше возможностей для развития всяких хороших ребят. Да, и, естественно, у нас а. есть два варианта впадать в паранойю и обмазывать себя ежесекундно, знаете, этими гелями санитарными сальфеточками, салфеточками и спиртиком протирать ручки и да. Вопрос, сколько в этих самих салфеточках и гелях бактерий. Не, думаю. Обмазывайтесь мумиями. Мумиями. Да, А второе это Но... то, о чем я рассказывала на скептиконе. это наш собственный иммунитет. Мы всю историю человечества живем Рука об руку, с бактериями, несмотря на то, что у них нет рук. Вот. И наш иммунитет умеет с ними работать, поэтому не надо впадать в крайности, и не надо параноить. У нас есть иммунитет, который справится. Но руки мыть перед едой, наверное, все-таки стоит. Особенно, если вы трогали ручки и губку. И деньги. И деньги. Да. Кстати, интересный вопрос, конечно, встает. Если губка такая грязная, то не получается ли что, когда мы моем посуду, на самом деле мы ее пачкаем? пачкаем? Да, это, кстати, интересный вопрос. Нет, но ну, на самом деле бактерии, они же, м -м, если мы просто протираем губкой, знаешь, а потом насухо, то, возможно, что-то останется. А если ее под проточной водой мыть, то нет, потому что бактерии же они, особенно если мы с какими-нибудь ферри, которые скользкие, условно говоря, он не дает бактерии прилипать там в тарелке. И таким образом мы их, просто... мы их просто вымываем, то есть мы их не убиваем, мы их не уничтожаем, мы их отправляем в канализацию но тем не менее получается, что хорошая информация для ленивых студентов, что если вы не особо моете свою тарелку, но при этом она за ночь высыхает, ну и страшно. Лучше есть из сухой тарелки, да, конечно, Вы тренируете свой иммунитет? Да, кстати, да, действительно. Ну да, вот говорят же, что сейчас, например, у многих детей проблемы с аллергией, потому что они живут в достаточно стерильных условиях, то есть родители берегут, там, я не знаю, от природы, от бактерий, там моют их антибактериальными средствами, и у детей просто не вырабатывается иммунитет ко всему происходящему вокруг, поэтому они начинают страдать от аллергии. Ну и, естественно, они становятся более подвержены различным заболеваниям, грустным, там, бактериальным, потому что их организм не привык работать с этим. Ну, кстати, говорят, что первый ребенок в семье, там вообще-то о нем заботятся, все кругом стерильно, если роняют соску на пол, потом кипятят. Второй ребенок уже меньше заботы, если роняют соску, ее облизывают. Третий ребенок, если ребенок ест из миски собаки, это проблема собаки. И на этой радостной для студентов ноте мы заканчиваем очередной выпуск подкаста «Голубь Галилея». Прощаемся с вами. До новых встреч. Надеюсь, встреча будет скоро. Пока.